Всем привет! Сейчас начался сезон кабачков, поэтому мы будем готовить кабачковую икру, ту самую из нашего детства, вкусную. Эту икру вы можете даже употреблять на чередование. Здесь. Буквально 2, да, нет, 3 столовые ложки масла. И она настолько вкусна и полезна. Ну, я на самом деле очень любила в детстве эту икру, но после нее у меня болел то ли желудок, то ли печень. Там Леша говорит, что у него была изжога. Но эта икра, вот мы ее сделали, съели буквально там за 2 дня. Что нам понадобится? Сами кабачки, я скажу по весу. Здесь у меня кило... 200 кабачков. Я их еще почищу. Кабачки лучше почистить, потому что вот этот зеленый цвет, и потом их чем-то обрабатывать, лучше все-таки почистить. Кило 200. Одна треть от веса кабачка моркови. Здесь у меня 400 грамм. Одна четвертая это 300 грамм лука. Чеснок. 4 небольшие зубчика. Это вот что касаемо овощей. Приправы. Растительное масло. Обычная томатная паста. Соль. Перец черный, острый перчик. Если у вас настоящие вот как бы, перчинки, вы, когда будете тушить кабачки, положите в сами кабачки, потом достанете, и никаких проблем. У меня вот жидкая такая приправа. Если у вас кислая томатная паста, вы можете добавить подсластитель. Или сахар, или сахарозаменитель, или стевию. Это все по вкусу, будем добавлять, пробовать. Ну, начнем. Все нужно почистить и подготовить. Так, начну с кабачков. Все, выключай а потом включимся когда уже почищу все сначала режем кабачок если у вас семечки крупные можете удалить но у меня видите все мелкое и кабачок нужно порезать достаточно мелко чем мельче порежете тем быстрее приготовите и так кабачки мы порезали Руки вверх. Не хочешь поднять? Кстати, если кто вот так закашляется, поднимайте руки вверх. Подними. Не хочет. Кабачки мы порезали. Теперь в кастрюлю, в казанок, в котором мы будем тушить кабачки, наливаем буквально полторы ложки растительного масла. Просто вот, чтобы они не пригорели в самом начале. Включаем огонь. И прям в холодную кастрюлю мы выкладываем все кабачки. И как только они зашипят, накрываем крышкой и на медленный огонь минут на 15-20. Тем временем мы режем лук. Лук тоже я порежу достаточно мелко. Вот так. И трем морковь. Морковь мы вот, вот так вот потрем ее. Смотрите, Леша мне уже помог здесь. Вот на самой мелкой терочке потрем так все порезали потерли, берем сковороду ставим на огонь наливаем ну, буквально тоже ложку столовую растительного масла и выкладываем сюда лук ничего не пережаривайте все должно быть такое тушеное. И ждем, когда лук станет достаточно таким прозрачным. И еще я забыла, в кабачки мы сейчас закидываем весь чеснок. Лук стал такой прозрачный. Добавляем морковь. И знаете, вы выбираете морковь такую... Оранжевую, вот от цвета моркови будет зависеть цвет вашей икры. Выкладываем всю морковь и минут пять ее готовим. Постоянно помешивайте. Ну вот так вот минут пять при постоянном помешивании дошла морковь. Вот делаю вот здесь вот такое углубление пространства и сюда выливаю ну я думаю 4 5 столовых ложек томатной пасты томатного соуса вот так. и нужно проварить как бы вот в этом месте чтобы томат проварился смотрим что у нас с кабачками можно перемешать они уже дают кабачки сок закрываем ну все, томат у меня тоже протушился. Теперь это все нужно соединить. Перекладываем все к кабачкам. Перемешиваем. Опять же накрываем крышкой. И оставляем до готовности. Как определить готовность? По кабачкам. Потому что у меня уже в общем-то, лук и морковь такие мягкие, приготовленные. Смотрим до готовности кабачка. Так, самое время добавить приправы у меня здесь ну примерно чайная ложка черного молотого перца добавлю столовую ложку соли если в самое сейчас время если надо добавьте что это сладкое сахар или сахарозаменитель еще я забыла сказать что я добавлю полторы ложки яблочного уксуса вот Леша спрашивает до готовности чего вот кабачок вот посмотрите он уже такой мягкий и прозрачный вот видите все уже теперь нужно чтобы немножко выкипела жидкость добавим приправы сюда я добавлю еще острый перец буквально несколько капель все по вкусу и полторы ложки яблочного уксуса так все перемешиваем и вот ждем пока выпарится вся жидкость ну все, у меня икра уварилась, я попробовала соль, перец, все меня устраивает. И теперь это нужно блендером погружным взбить, все разбить. Икру взбили, она получилась такого красивого оранжевого цвета. Ставим на огонь, она должна закипеть и в общем-то икра готова. Вы знаете, вот если добавить сюда немного бульона или сливок, получится прекрасный крем-суп, суп-пюре. А так икра великолепная, на кусочек черного хлеба и просто потрясающе. Ждем, когда забулькает и выключаем. Икра забулькала, все, накрываем крышкой и выключаем.